доброго всем дня зовут меня Варионов Евгений вот. состою, э, живу я в Ленинградской области, город Новая Ладога вот. состою в букс-клубе в группе ВКонтакте вот. в прошлом году решил приобрести себе железную собаку Широпчик. до этого у меня был бурлак сотой гусеницы 1450 отъездил я на нем 4 года вот, в двадцать году продал решил поменять выбор пал да, очень железная собака больше наверное, по, по дизайну и по базовой комплектации много чего у них шло уже в базе Типировщик у меня уже третий первом году я 21-22 год я сезон отъездил Зиму понял что собачка нужна не побольше Так как та была на 1004. стандартная база И на цельно резиновых подпружиненных колеса По глубокому снегу мне не очень понравилось И поэтому я попадал и решил себе взять побольше В 2022 году по осени заказал это собачка на 600 бутинице с реверс редуктором двигателем 20 лошадей и с модулем толкач модуль я уже после нового ой, до нового года уже заказал Вячеслав мне прислал вот. на бурлаке я много чего доделывал своими руками много что переделывал, здесь ничего не делать не нужно. Смазал, поехал, следи за состоянием котов, поджимников. Главное вовремя обслуживать и все. Обслуживать. Езжу я на охоту в рыбалку, по глубокому снегу ездил вот, в Вологодскую область, катался в рыбалку. И идет она отлично, претензий вообще нет никаких. Внёвренность хорошая. У нас нет ни глубокий, ни в области, тут, тут показывать даже нечего. Комплектация отличная, менять пока не планирую. Бокс-клубу хочу пожелать развития, удачи, успехов. Чтобы не останавливались на достигнутом, ребята, чтобы у них все было хорошо в будущем. И огромных продаж и больше техники производили. Покачусь по кусам, покажу немножко, как маневрировать, Так я езжу вообще. Так, установил камеру на буксировщик, на толкач, сейчас заеду по лесу не Снегу у нас вот так. Нет, очень жарко. Thank <laughs> you. Вот я иногда езжу на рыбалку и на охоту. И Еще буксировщик ни разу вроде как не подводил.